В позитивы добро не бойтесь, потому что больше всего на человека влияет того, который больше всего боится. Поэтому чем больше боится человек, тем на него и происходит сильнее влияние. В позитивы добро не бойтесь, потому что больше всего на человека влияет того, который больше всего боится. Поэтому чем больше боится человек, тем на него и происходит сильнее влияние.